Здравствуйте, друзья! Карты на 3 апреля доказывают, что вооруженные силы России оставляют занимаемые ранее территории в Киевской, Черниговской и Сумской областях. Надеюсь, что после этого закончатся разговоры о том, что все идет по заранее намеченному плану. Напомню, что я уже месяц твержу, что планы на войне никогда не сходятся с теми планами, которые существовали перед началом проведения операций. И эти планы должны меняться быстро. Не для красивой картинки на картах, а для достижения конечного результата, для победы. Ответ же на вопрос, что значит победа, дал Зеленский. Fox News вырезал из его интервью самое интересное. Когда ведущий Брэд Байер спросил главу киевского режима о пытках военнопленных, Зеленский ответил, они такие, как они есть, и все они были переведены в состав вооруженных сил. Таким образом, сразу ответил на два вопроса, что да, пытки есть, да, он с ними соглашается, и да, это вооруженные силы киевского режима, а не какие-то разрозненные добробаты, которые действуют на свой страх и риск, не подчиняясь приказам сверху. Ну и еще один факт несомненный, что ни один из участвовавших в пытках вояка ВСУ не был наказан. На этом фоне Лондон отправляет к киевскому режиму очередную помощь, в которой должны войти в том числе и противокорабельные ракеты «Гарпун». The New York Times со ссылкой на источник в администрации Байдена пишет о том, что США будут способствовать передаче Украине старых советских танков. Еще 2-3 недели выравнивания линии фронта они и на самолеты с гаубицами начнут поставлять, поверив в то, что киевский режим может не просто продержаться месяц-два, а потом перейти к партизанской войне, а они могут сохранить контроль над этой территорией, то есть вернув состояние до 24 февраля. Между тем в Харькове гремят и взрывы. Обстреливался поселок Жуковского, мощные удары носились по терраборонерам, по сообщениям Министерства обороны, в штабе террорабороны было уничтожено 100 боевиков. На самом деле, так и нет, будет, предстоит еще выяснить, потому что их надо будет для начала вытащить из-под завалов. Но это, собственно, единственный ответ, который сегодня может дать немедленно вооруженные силы России. Это разрушение коммуникаций, уничтожение военной инфраструктуры. И надо переходить, безусловно, к уничтожению коммуникаций железнодорожных, по которым идет переброска войск, как минимум, в Днепропетровск и Павлоград. Между тем, майданные беженцы намалевали в Израиле очередной антироссийский лозунг. Правда, израильтяне его немедленно переделали на свой лад. А вот почти целый Барактар. Надо отметить, что они так и не взлетели в качестве чуда оружия, После Карабаха была масса разговоров о том, как барактары, имеющиеся на вооружение вооруженных сил киевского режима, в дребезги пополам разорвут русские войска. Как видим, не получилось. Россия открыла гуманитарный коридор из Мариуполя в Бердянск. Уже оттуда из Бердянска беженцы могут уходить по любому из выбранных ими маршрутов. То ли море в любую европейскую страну или там Турцию, то ли по суше в Запорожье. Это уже на их усмотрение. Вице-президент Камала Харис ответила утвердительно на вопрос о продлении антироссийских санкций из-за агрессии российских военных. В качестве аргумента она провела военное преступление, обстрел роддома в Мариуполе. То есть в очередной раз она сослалась на ложь, которая была опровергнута даже главной героиней тех постановочных съемок. Между тем, китайский МИД напоминает о десяти войнах США, которые привели к шести миллионам смертям в самых разных странах, из-за которых не последовало абсолютно никаких санкций. Евросоюз признает Украину кандидатом в члены Евросоюза и примет участие в ее послевоенном восстановлении, заявила глава Европарламента, но очевидно соврала, то есть кандидатом в ЕС ее безусловно примут, а вот участвовать в восстановлении не будут, потому что найдут массу предлогов о том, что пророссийский режим, установленный на этой территории, должен справляться сам, наоборот, он его не признают и он подлежит санкциям. Песков, об уехавших за границу звездах, цитата, «Собчак, Урган, Тодоренко, они же не враги государства. У нас есть люди, которые не поняли или испугались. Ведь если ты певец, ты не понимаешь ничего в политике. Если ты певец, ты не должен понимать про расширение НАТО, ты должен хорошо петь. Не нужно записывать людей в пятую колонну». Я не хочу напоминать слова Путина о том, что Песков иногда говорит такое, что непонятно, кто ему вообще это поручил. Ответ Пескову лучше всего дали наши военные на развалинах дома в Мариуполе как раз касательно собчак и еще раз спасибо вам за огромную поддержку это ваша заслуга в том что наш канал превысил миллион подписчиков и да, я понимаю, что каждый из нас делает, что может, и хорошо понимает, что в условиях войны те, кто уехал, они, может быть, и не враги государства, но это их выбор, и нужно говорить об этом прямо. Условия мира и условия войны отличаются друг от друга, и поведение людей тоже отличается. Если вы уехали за границу, если вы уехали на территорию, которую занимают противники России, и пусть даже там больше ничего не делаете, вредя России, это ваш выбор. И... Вопрос возвращения каждого в индивидуальном порядке. Достойны ли они вообще вернуться? На этом пока все. Всего вам доброго. До свидания.